Тема совместимости достаточно модна в последнее время. И, возможно, я уже говорила о том, что совместимость часто проверяют, выясняют только в отношениях между мужчиной и женщиной. Я спрашивала одну женщину, которая занимается проверкой совместимости, часто ли к ней обращаются люди для того, чтобы понять совместимость между детьми, родителями, коллегами по работе и так далее. Она даже не поняла вопрос. Она спросила, «Вы имеете в виду конфликты?» Я говорю, «Нет, я правильно сказала, совместимость?» Она «Нет, никогда» совместимость проверяют между мужем и женой, любовниками, мужем, мужчиной и женщиной и так далее. К чему я это? Дело в том, что у человека есть встроенная способность налаживать коммуникацию с любым себе подобным, ну, ровно как и у других биологических видов. И мы с этим прекрасно справляемся, когда дело касается людей. Когда вопрос ставится о семье, о своем любимом человеке, тогда, особенно во время конфликтов, нас очень интересует совместимость с этим человеком. Причем ответ на этот вопрос означает, будем ли мы с ним дальше жить или не будем. Пока у людей все хорошо и они влюблены, их совместимость совершенно никак не волнует. Они прекрасно совместимы, им не надо идти никуда и что-то выяснять. На самом деле я знаю очень много теорий, позволяющих проверить совместимость по роду своей деятельности. И больше того, я знаю, как они работают. Расскажу несколько примеров. Итак, соционика. Начнем с нее. Есть теория про то, что если ты встречаешь свой соционический тип одинаковый, то у вас с ним все сходится, все прекрасно здорово и вы совместимы. Два человека, не сговариваясь, говорили мне совершенно одно и то же. Один соционику вообще преподает, а второй просто обратился в центр, где по принципу соционики ему подобрали пару. И один и второй. Они не знают друг друга совершенно. Их хватило на общий соционический тип на полгода. Сначала была эйфория. Какая прелесть! Она угадывает мои мысли. Она думает так же, как и я. Она все знает про меня. И это было прекрасно, потому что было полное взаимопонимание. Затем наступило время, когда Ей mm, да, это вот это, это вот это, я тоже про нее все знаю и потом наступила скука то есть и одному и второму стало скучно ни один из них правда не жаловался на то, что им стало еще и страшно и честно не знаю, это мои домыслы по поводу страшно но ну, если человек читает мои мысли, если у него такие же интересы как у меня то возможно она совсем все про меня знает а, возможно, она сама себя так ведет, ну и так далее. Следующая совместимость – это гороскопы. Здесь вообще интересная вещь, там очень большое разнообразие совместимых людей. И, как говорил один мой клиент, вот вы вечно улыбаетесь по поводу гороскопов, а вот вы знаете, те женщины, которые мне подходили по гороскопу, но с ним хоть какие-то отношения были. На что я ему резонно ответила. А тогда зачем же вы приходите к нам, если у вас есть отношения с женщинами? Он обмяк и сказал, ну да, вы правы. А, следующий вариант э, – нумерология. Эти ребята тоже часто говорят мне о том, что можно посмотреть совместимость. А, все точно так же. Есть еще совместимость по а, ауре. Мне показал это человек, который занимается аурографией Мы взяли пальцы друг друга и приложили И наша аура разошлась в разные стороны Вау, подумала я, какой хороший способ, быстро и надежно Но тут же меня разочаровал сам хозяин данного аппарата И говорит, ну и что толку, у нас с женой эта аура соединена в одну. У нас прекрасная совместимость. Двое детей. Мы разводимся. Я думаю, продолжать смысла нет. Есть очень много теорий, которые позволяют понять человека, и они говорят о некой совместимости. На самом деле все гораздо проще. Во-первых, если ты с человеком не совместим, то ты с этим человеком просто не будешь строить никакие отношения, и вы рядом не будете. Одно, один простой способ. Второе, если ты уже затеял какие-либо отношения с человеком, и какие-либо я не имею в виду там, одно свидание, а я имею в виду настоящие отношения. То есть почему люди разводятся. А, совместимость у человека действительно существует. И она существует э, именно в семье по принципу подобия, то есть подобное к подобному. Этот принцип очень раздражает многих людей, потому что э, они никак не могут понять, и я тоже на их стороне, э, почему это такая хорошая женщина, а муж алкоголик. Почему такой хороший мужчина, а жена какая-то ужасная стерва и так далее. Так вот, давайте разберемся в принципе подобия. Потому что его часто подменяет принципом противоположности притягиваются. То есть она хорошая, он алкоголик, они же противоположные. Как я говорю, магнетизм это у железа. Там противоположности действительно притягиваются. <свы> а вот у человека принцип подобия. Причем... Подобие тоже бывает разным, но я думаю, мы не будем останавливаться на этом. Подобие у человека можно сравнить с принципом подобия у ключа и замка. Только этот ключ открывает только этот замок. Но ключ ни разу не похож на замок, но они идеально подходят друг другу. Бывают случаи, когда ключ можно всунуть в какую-то замочную скважину но не открыть этот замок, потому что он от другого замка. Так вот, когда человек рядом с вами, подобие э, у вас есть. Его можно искать, можно не искать, но истина в том, что это как раз ваш человек. Почему он вас, ваш, можно уточнить у психологов. И если вы хотите, чтобы ваш ключ или замок, как вам больше нравится, что-то поменял, тогда имеет смысл тому человеку, у которого проблемы в семье. Это может быть мужчина, может быть и женщина. Я соглашусь с тем, что проблема у всех. Когда на мужа жен... кричит жена, то всем плохо, и даже детям однако часто приводят как раз таки детей самое слабое звено так называемое в семье но что-то менять через детей в семье крайне сложно и крайне неприятно поэтому тот человек который э, заметил проблему тот человек которому неуютно в данных отношениях он встает идет к психологу зачем он идет к психологу э, для того чтобы э, семейную систему а это именно система выправить помните известный символ инь и янь есть у меня такая поговорка которая ввела в хохот мою массажистку я говорю, как вы проведете инь, такое и будет янь то есть, если мы в круге, как мы проведем линию такая и будет вторая половинка именно по этому принципу, по принципу подобия системный принцип и работает любой системный психолог Изменяя или что-либо делая с самим собой, мы изменяем отношение к нам, соответственно, отношения в семье. Таким образом, убираем потребности в крике. Не убейте гонца, потому что людям кажется, что если на меня кричит муж, то он кричит, потому что он дурак, потому что он хочет кричать. Как сказала одна моя клиентка, вы знаете... На меня кричал муж, я развелась. Теперь на меня кричит начальник. Часто я так и говорю. Магнит на дураков, извините мои научные термины, стоит у нас. И работая с психологом, мы как раз-таки можем убрать все эти вещи. Поэтому, если рядом с вами есть любимый человек, то это ваш человек, иначе он бы просто не был с вами. Вот, собственно, и вся тема по поводу совместимости, которую я хотела сказать. А то, что мы видим сейчас вокруг, спрос рождает предложение. Если люди хотят узнать себя, узнать совместимость, пройти какие-то тесты, им никто не помешает. Другой вопрос, насколько это им помогает жить. Если вы хотите результат, подумайте, где его на самом деле можно получить. Потому что очень много людей только делают вид, что они получают результат. Как часто мы слышим, «Ой, я ходил к психологу, не помогает». А что вы хотели от психолога? Сходить или получить результат? Когда человек приходит за результатом, это помогает. Когда человек приходит к психологу и говорит, «Я не знаю, зачем я пришел, но вы говорили, что мне надо». Если вы не знаете, зачем вы пришли, тогда чего вы ждете от психолога? Хотя бы скажите ему об этом. И он обязательно вам даст тот результат, который вы ждете. Любите друг друга и живите счастливо в своей семье и в своих отношениях.